Всем приветик, что происходит у человека? Нерешительность рядом с человеком, и человек не может побороть, он не может решить. Он настолько не то, что замыкается, и не то, что стесняется, а именно сомневается в себе. И также убеждает себя, вот если брать человек мужчина что сил не хватит что-либо сделать. Там заработать определенную сумму денег, или же построить хорошие отношения. Также по поводу знаний. В любых вопросах человек сомневается, нет решительности. Человек хочет быть решительным, но не получается. И борется сам с собой. Всем пока.